Мендут, кунта, юрмют. Мендут, дорогие друзья, здравствуйте. Мы вот после довольно длительного перерыва вновь выходим в эфир с нашей, так сказать, циклом нашей передачи наших «Сильнее власти». Я хочу сказать, что эта передача, ну, она получила очень широкий отклик, но и на мой взгляд, появилась необходимость в комментариях повторно, о том, что почему именно сильнее власть. Это название возникло из названия книги нашего земляка Санжи Балакова. Эта книга так и называется. Ну и главный посыл, который мы взяли из этой книги, что ханы найоны умирают, а обычаи и традиции народа остаются. Они сильнее власти. Но я хотел бы продолжить мысль Санжи Балакова, что мы укладываем... Вот, вот в этот цикл того, что мы пытаемся и того, что мы хотим сказать вам э, о том, что мы хотим приглашать и видеть э, в студии у нас людей, которые э, так или иначе оказались сильнее не только власти просто в том смысле там какой-то исполнительный, а в том смысле, что эти люди оказались сильнее власти э, обстоятельств, э, власти денег, э, каких-то жизненных сложных ситуаций, э, проявляя твердость и уверенность в своих силах, и это непременно э, приводило к положительным результатам, которые бы вдохновляли сегодня людей. Я думаю, что молодежь и вообще мы сегодня очень нуждаемся в этом, и в тех людях, которые бы, вот, как бы так или иначе, нас способствовали тому, чтобы мы не ломались и двигались дальше. Вот. И гостем сегодняшней нашей, сегодня в студии у нас я хотел бы представить нашего земляка может быть многие знают его может быть многие не знают но я хотел бы представить я буду без отчества олег бартунов вот я может быть олег несколько слов скажу о том что О тебе хорошо да а. но я хотел бы сказать что это наш земляк он закончил школу в элисте восемьдесят втором году так Десятую школу в 1976 году. 1976, -го, извини. Да. Ты в 1982 году, ты закончил МГУ. МГУ да. да, и поступил э, в МГУ, на астрономическое, в астрономическое отделение Фисвака. Да. да. И э, вот на протяжении всего, в, вот, всей своей жизни я понимаю, что это выбор был не случайный, и ты его подтверждал, э, так или иначе. И сегодня мы можем говорить о том, что Олег состоялся как человек, как ученый, и более того, что... Я хочу сказать, я тоже сам по образованию физик, у меня есть много друзей, которые вот в тот период, когда сложный, когда была перестройка, многие ушли из науки, Олег этого не сделал, он остался верен от науки, и этой идеей он создал, Олег, ты являешься создателем, по-моему, портала Астронет, да, также основателем Рамблера. Ну, мы делали как раз первую версию Рамблера. Да, и сегодня ты являешься генеральным директором Одной из этих компаний, ведущих в России, Postgres. Да, Escort, да. Да. И она сегодня очень активно развивается. И, ну, я, сегодня мы можем всем посмотреть в интернете. Последний ваш контракт, который вы заключаете с Ростелекомом, он, по-моему, около 250 миллионов долларов, рублей. Я думаю, что сегодня бюджет вашей компании может быть, наверное, сопоставим с бюджетом всей листы. Не знаю, где Около где-то да. миллиарда составляет бюджет листы. И ну вот вкратце, очень много, очень большой перечень. Я, э, я думаю, сейчас хочу предоставить слово Олегу, чтобы он рассказал, как так получилось, что вот, э, вот эта твоя увлеченность и твоя преданность науке, в результате вот как-то перерастал в то, что это стало твоим бизнесом, и ты создал то, что... Ну, а в детстве... Меня папа любил отправлять в деревню, чтобы я не забывал, что я калмык свои корни. А так как он сам был из Лагани, то меня туда отправляли. И в то время мне казалось это не то, что унизительным, а как бы ссылкой. Потому что я как бы городской, а меня отправляют в деревню. Но по протяжении вот всех лет, вот сколько уже у меня, 61 год, я понимаю, что это были самые яркие впечатления на самом деле. Самые яркие впечатления. И именно вот такая как бы в кавычках ссылка в Лагань она меня вдохновила на профессию астронома потому что одно время мне пришлось пасти овец вот прям точка вот пасешь овец вот это, приезжает трактор передвигает эту деревянную эту, домик маленький угу. и ты пасешь овец и ночью видишь небо А небо в степи у нас там где нет вообще никакого ничего нет отходит засветки Uh -huh. она колоссальная, то есть мы видим небо вот полностью всю всю половинку неба мы видим uh -huh. и прекрасные звезды и так далее и вот этот момент у меня и зародилось ощущение, что ничем другим я не хочу заниматься, кроме астрономии, кроме астрономии. Вот uh -huh. меня вот это прям внутри поразило это меня и я вернувшись просто пошел в библиотеку, стал Смотреть, что же есть в республиканской библиотеке по астрономии, по телескопам. Э, нашел книжку, как сделать телескоп. Это в, как -где, в каком возрасте произошло после решение? Класса, решение. После класса. Уже твердое решение было. Да, я, уже, свою жизнь да, астрономией. да. я в этом смысле я вот уже много людей встретил. И есть многие люди, которые до сих пор не могут понять, зачем они. Как, какая профессия и зачем они вообще живут. То есть Я понимаю, что мне дико повезло. Что я уже восьмом классе, я уже Просто видел, что я буду астрономом. И я стал развиваться, вот, физика, математика. Я помню, ты как-то, мне кажется, год назад рассказал мне такую совершенно потрясающую историю, что ты сломал витрины магазина, тебя задержали мы, сотрудники. Ну, да, это надо было в те годы же вылезти вообще, нельзя было ничего достать. Ну, телескоп имеется. Телескоп надо было толстое зеркало, там, стекло, uh -huh. там как минимум и так далее это все ерунда самое это мы сделали подкоп в аэропорт в аэропорту мы сделали подкоп залезли в ангар этого кукурузника и что было целью целью иллюминатор взять вот. Нам, мы думали, сделать телескоп да, мы, мы думали что это там толстое зеркало а выяснилось что иллюминатор на самом деле просто ну, это было такое разочарование но вот мы это сделали вот то есть это показывает то, что, насколько мы хотели э, этого добиться. Вот. Со мной было четыре человека. Нас было четверо астрономов, ну таких увлекайтесь. Один из них был вот, э, Басан Бельбетов, угу. который вот, умер, который был представителем Хурала, по-моему, народного. Да? Угу. Мы были одноклассники. Вот. Со мной был Валера Амнинов. Вот. И, в общем, мы все были увлечены этим делом. Я хочу, хочу задать тебе вопрос: а что, что тебя держало и что все-таки давало тебе уверенность не уйти от этого, а от науки и увлечения астрономией, потому что все, мы все помним прекрасно там сложные 91-е годы, когда это... просто как ты, как, как, как да. прошлось пережить это все, расскажи, пожалуйста. Были страшные годы, потому что у меня уже было трое детей, угу. а зарплата была такая маленькая, ну нищенская, и все как бы разваливалась и все это было но уверенность у меня не помогала сохранять уверенность то что э, вот принято решение в 8 лет в восьмом классе летом после восьмого класса вот это решение оно как бы отпечаталось вот. и ты уже решил не отходить нет мне просто повезло мне показалось что я вижу вот этот ну как бы путь то есть, я вот видел это пусть всю жизнь. То есть я мог бы чуть-чуть влево-вправо иногда колебаться. Ну, как, жизни не бывает простой, да. Но я помнил, для чего я вообще приехал в Москву. Угу. Ну, я бы остался в Листе. Мне вполне себе было комфортно здесь, да. Но я поехал в Москву, потому что я хотел заниматься астрономией. Угу. А спрашивается, если я сейчас брошу, то зачем я вообще здесь. Угу. Да, у меня дети, да, у меня дети. Но э, у меня было много... Ну, как бы я созрел да, научно мне было много идей мне хотелось что-то делать там. я уже понял что я могу сделать что-то новое внести что-то в науку угу. вот. а как это переросло в основу создания вот базы данных как где этот стык произошел ну, вот я говорю что вот моему поколению очень много повезло в том смысле что мы испытали вот эту перестройку, мы растили как раз детей перестройки, да, с одной стороны было тяжело. С другой стороны мы росли в то время, когда происходило изменение, ну, как бы нескольких поколений появлялось. Появлялся интернет, цифровые технологии, и наше поколение, мы с одной стороны помнили все старое, грубо говоря, советское, то есть mm -hmm. хорошее наши старые учителя, да, там академики нам читали лекции. То есть ту основу, которая Основу, нам дали. Да, да. А с другой стороны, мы еще были, мы были открыты для новых технологий. Uh -huh. И мы, именно наше поколение делало вот этот первый интернет, интернет, интернет, Вот я делал, например, сам интернет в университете, uh -huh. в МГУ, в своем институте. Мы занимались своими руками, мы все это делали сами. Uh -huh. То есть мы не читали даже книги, мы uh -huh. проходили. То есть для вас это была вообще новая сфера. Все новое, да. Uh -huh. Нам, скажешь, это увлекло. А я с самого начала, вот когда еще в, восьми, начале вось, в середине 80-х, я уже понимал, что э, астрономия – это наука о данных. То есть, ну. просто наука о данных. Что данных становится все больше и больше, и вручную что-то делать ну, невозможно. Если мы хотим дум, быть готовыми для большого количества данных, нам нужно привлекать компьютеры. Ну, я хочу сказать, что, Олег, в принципе, сейчас все об этом говорят, о том, что... Я хочу сказать, что ваша компания, она не обладает там какой-то нефтескважиной или какой-то газовым месторождением, да. но, тем не менее, у вас очень серьезная капитализация, вы очень динамично развиваетесь. И просто-напросто вот и э, твоя жизнь, и как бы твоя работа является подтверждением того, что сегодня э, самый главный ресурс в развитии вообще это человеческий ресурс. Да. Это знание, это интеллект. И насколько я вот э, знаю, вы занимаетесь разработкой искусственный интеллекта и это тоже одна из сфер вашей вашей деятельности ну да мы как бы действительно основное, основной капитал это наши люди uh -huh. наши люди и я лично много сил трачу на то чтобы собрать людей нашу компанию дать им возможность раскрыться внести uh -huh. вклад вот, в продукт который используется ну, в большом количестве приложений uh -huh. То есть, грубо говоря я хожу и я Горжусь, что, вот, например, в Сбербанке используется наша база данных. Но я вот когда готов на... себя перебить, что да. я хотел бы сказать зрителям, что э, когда я смотрел, э, как бы, ваше портфолио о том, что э, ваши контрагенты, ваши как, с кем вы сотрудничаете, это Газпром, это Сбербанк, это Россельхозбанк. Вот сегодня вы, по-моему, подписываете большой контракт с Ростелекомом, с Росатомом. И вот... У нас еще министерство финансов... Э то есть в России. России то есть мы уже да, мы вышли на тот уровень когда уже люди поверили нас, большие компании поверили в нас и, и и я сейчас нас, тоже да. опять перебью тебя, я вспомнил что по-моему ты два года или три года назад выступал у нас перед нашими студентами в КГУ да. тогда и... этого ничего не было Нет. но я, когда, я поразился тому что ты твой подход о том что ты сказал ты, вот этот термин который он тогда стал звучать в связи с санкциями о том, что импортозамещение и у тебя тогда прозвучало, не надо говорить об импортозамещении, будем говорить о технологической независимости. Да. Я считаю, что вот твой подход или ваш подход, так скажем, он самодостаточный. То есть это, надо, технологическую независимость должна получить Россия и ваша компания вот как да. раз демонстрирует это. Мы являемся да? кирпичком как раз, да. то есть действительно импортозамещение это неправильно, оно имеет э, отрицательную коннотацию и вообще не о том. Uh -huh. А надо говорить о технологической независимости или, еще лучше, о технологической состоятельности. Uh -huh. То есть, если страна, которая говорит, что она хочет быть державой, она считает себя державой, она должна просто быть, э, обладать технологиями, uh -huh. э, не просто обладать человеческим ресурсом, который может развивать эти технологии, тогда с нами будут говорить на, на равных, дружеские и так далее. То есть, я за мир во всем мире, там, мир жвачка и так далее, но... Известно, что в политике не бывает дружбы. Нет, да. Да. Дружба может быть, дружба в кавычках, она может быть только между равными. Угу. Если ты слабее, ну, так тобой начнут манипулировать. Пример Китая вот, просто показывает, насколько, насколько легко можно нагнуть гигантские компании. Да? Вот я хотел бы, Олег, у ну, тебя э, вот, э, все-таки, я хотел бы такой вопрос задать. Насколько вот на протяжении вот этих шести один, прожитых твоих лет ты ощущался калмыком? Как ты двигался? Или это осознавание всегда было в тебе или как-то проявлялось? Ну, мне не повезло, да, я начал ощущать себя калмыком после 50 То есть, ну, в силу того, что я уехал заниматься в Москву, заниматься астрономией, и жил в этом мире. То есть, все мои друзья, мое ближайшее окружение, весь наш университетский городок, ну, говорю, кампус наш, да, вот. там не было понятия такого национального. Мы занимались наукой. Угу. Наука, там, у нас космос, ну, она всегда дорываются. была интернациональной, да. как раз оно всегда демонстрировалась. Звезд взрывается, да. То есть угу. Я себя скорее считал именно вот как бы космополитом, угу. космополитом, гражданином Земли. И Им... а почему это чувство возникло, ты говоришь, 50 лет? Да. Что это было? Это неожиданно или необходимость какая? Нет, это было, конечно, неожиданно. Наверное, потому что я начал взрослеть, может быть, слишком поздно начал взрослеть. Но во мне стали просыпаться вот такие, да, как бы, понимания, что я тот, кто я есть, кто да. Я родился, да, Талмыков. И я этого не осознавал, но после того, как я начал посещать, непал пал. Вот, собственно, в Калмыкии, вот, я вернулся через Непал, через мое увлечение горами. Uh -huh. То есть, я ездил в Непал, общался, с, видел там культуру тибетскую, буддистскую. Я понимал, что она мне близка. Ну, просто понимал, что ну, то, что у нас бабушка была, у нас был бурхун, да. И все это было, как бы, я помнил. Uh -huh. но это в виде традиции, обычаи. Это я помнил, и поэтому мне все это было близко в Непале. Вот я, я почему задаю тебе этот вопрос, потому что сейчас этот вот бытует такое мнение, что, может быть, и сегодня нам надо, может быть, смириться. Но какая разница? Вот ты же до 50 лет себя чувствовал комфортно, ты двигался, ты создавал, ты занимался наукой. А это какой-то анахронизм о том, что мы калмыки, и там, давайте будем частью вот большого человечества, и зачем нам цепляться за вот это вот маленькую там свою калмыцкость и так далее. Ты же сможешь существовать 50 лет без этого? А зачем тебе это нужно сейчас? Какие обоснования к этому? Значит, я могу сказать так, что вот вы можете быть молодым, сильным, крепким, здоровым угу. и чувствовать себя комфортно, как говорится, гражданином угу. земли. Вот. Но придет время, когда вы поймете, что для дальнейшего раскрытия себя, угу. как личности, вот, нужно понять свои корни. То есть в какой-то момент ну, ты достигнешь чего-то, ты чего-то начинаешь упираться, угу. дальше что? Дальше что? И будет лучше начать, короче говоря, раньше, чем позже. Вот я начал поздно, я начал поздно, да, и как бы жалею тем, что я не, ко мне это не прошло раньше. Я бы мог бы ну, много чего успеть сделать там больше. А оно придет, если мы хотим сделать жизнь значит, лучше, то не надо там далеко бежать. то Вот здесь есть как бы, место, где ты живешь, да, твоя родина надо пытаться сделать жизнь здесь лучше и yeah. я стал приезжать сюда вот общаться с людьми которым которым не чужда вот эта проблема ну, проблемы с нашей родины, yeah. и пытаться понять где я могу прислониться кому могу помочь uh -huh. я до сих пор кстати в этом поиске да как мне лучше мои знания мои навыки мои возможности применить так чтобы они принесли максимальный эффект uh -huh. вот я считаю что я-то знаю, я знаю, что я могу сделать. То есть, так как мы занимаемся информационными технологиями, в частности, базами данных, я знаю, что калмыки, ну, сказать, умные ребята, да, угу. то я хочу здесь сделать как бы, как филиал компании или компанию, которая бы занималась этим. Угу. Это перспективный рынок, это то, что даст республике, ну, в частности, поможет республике не терять молодых ребят. Ведь у нас же ребята молодые уезжают в Москву, Санкт-Петербург, оттуда за рубеж. Почему? Во-первых, они уезжают, потому что они не знают, как на самом деле. То есть им кажется, что они здесь живут, в грязи, в глуши, в да, угу. где они не имеют права голоса или там ничего не могут сделать. А вот там, там все хорошо. Да. Там движуха. Там движуха. Да. Это как в наше время, вот я помню, в Советском Союзе мы думали, что у нас очереди, а за рубежом очереди нет. И когда я первый раз попал, увидел такие же очереди, я подумал, господи, это один из мифов у меня обрушился. Mm -hmm. Так вот, товарищи молодые, вот, разруха в голове, в твоей mm -hmm. личной голове, да? от нее mm -hmm. не убежишь. Приехав в Москву или Санкт-Петербург, ты не станешь, не, не изменишься кем-то другим. Оно все в тебе, ты будешь только хуже, ты будешь снимать э, квартиру, ездить там час или два часа на работу, Скажем так, на тебя будут смотреть, ну, ну справедливо смотреть на ну, пришелец, при, да, приезжий. Да. Ты все равно будешь приезжим. Да. Тебе все равно скажут, что, знаете, вот я родился, и моя бабка родилась в Москве и так далее, у меня тут все и так далее. А, и ты будешь чувствовать, что какой-то... Ну, ты будешь чувствовать себя не так. Угу. Здесь в Листе тебе никто не скажет. Ты калмык там, да? Ты приехал и так далее. Ты Здесь все такие. Да. Я скажу, более того, вот мои дочки, моим дочкам, вот 4-7 лет, они на честном полном слое, они считают лису самым красивым городом, Коломыков, самыми чудесными добрыми людьми. Вот без всяких. Вот они, дети не говорят правду. Я говорю, как так? Я же вижу, вот бутылки валяются, грязь там какая-то. А они этого не видят. Они считают, что это самый красивый Абсолютно город. Абсолютно гармонично я себя здесь чувствует Да, да, очень гармонично, да. Тем более, когда мы стали ходить в хуру, вот дети мои ходят в хуру со мной. Нет. Жалко, что он сейчас закрыт. Ходим... То есть, они ощущают часть, себя вот этой культуры. Абсолютно, вот этого... да. Вот они, говорю, приш... мы пришли в Хурул, они стали там играться и наткнулись на Йонтэна. Угу. И вот дядя Йонтен теперь их друг, просто друг. Я хочу понимают. сказать зрителям, что Йон это Йонтен Гелюнг, это администратор нашего центрального Хурула. -ху да. И вот сложились у Олега очень теплые да, отношения. Да, да, вот дети, дети, они, то есть, вот это буддистские как бы, окружение у них в голове естественно. Я хотел бы, Олег, еще спросить, вот, ты уже посмотрел нашу передачу, насколько я говорил о том, да. что первую передачу не власти», и там я говорил вот, о пяти факторах, что вот эта калмыцкость, о которой мы сейчас говорим, что она прежде всего, э, это прежде всего, на мой взгляд, все-таки мировоззрение, и вот формирование вот этого мировоззрения, вот э, оно, на мой взгляд, тогда я как бы сказал о пяти факторах, что это культура, Язык, буддизм, то есть наша вера, то есть генетически ты должен быть калмыком и территория нынешней калмыки. И на тот на взгляд, вот, что еще можно было добавить к этим пяти факторам? Ну, мы же говорили, что получается, что я под это вообще не подхожу. Да, вот и многие мои языком не подходят, но при этом я себя считаю калмыком, да? Для меня, например, вот я сейчас как пытаюсь. Это доказать самому себе и реализовать себя как калмык. То есть, я, во-первых, воспитываю детей. Mm -hmm. Чтобы они, они знают, кто такой Будда. Они знают основные принципы буддизма. Да, они, я каждое утро варю калмыцкий чай. Они пьют с удовольствием калмыцкий чай. Они знают калмыцкую еду, которая им нравится. Мы mm -hmm. пытаемся ограничивать. Вот, Берги, борцыки и так далее. Слишком много. Да. Но они вот сварятся в этом. Стал... То, есть, то есть ты стараешься создать вот эту культурную среду, Конечно, да. виде, у... которая вот как раз мы говорим да. о традиции, которая у меня дома висят тханки из Непала, там угу. тары, да? там жизнь будды. Угу. То есть они это каждый день видят. Во-вторых, Во в нашей жизни в традиции, ну, как в нашей обычной жизни, мы, я стараюсь вот, например, не сорить. Да? Ну, то есть не убивать. Вот муху, муха залетела, мы ее ловим и отпускаем это очень легко сейчас на обычный нормальный человек взял и убил а оказывается просто легко поймать и выпустить и у тебя блаженство в груди и дети это видят да. и мы всегда об этом говорим да не рвать я святые. хочу сказать что это как раз эта часть нашей культуры вот да? не производить убийство просто так не причем это, да. это просто это никаких сложностей не, но то что ты получаешь в ответ что ты сделал это дело да? И я хочу сказать тогда как раз продолжение я... продолжении нашего разговора. Я, я продолжу оформить эту мысль в отношении того, что и отчасти я хочу признаться, что вот эта мысль, которая у меня возникла в отношении еще шестого фактора, она навеяна и твоими постами в Фейсбуке, когда ты очень часто там выставляешь фотографии со своими дочерьми, очень милыми, очень добрыми и действительно по-настоящему, настоящими колбычками. И вот шестой, на мой взгляд, фактор, который должен, я думаю, и он как раз будет устанавливать связь поколений, что, я думаю, человек, который хочет себя называть, для счастья калмыком, у, это тот человек, у которого дети и внуки калмыки. Я думаю, если этот фактор держать в уме, как, допустим, делаешь это ты, то тогда как раз и возникает ответственность не только перед собой, перед будущими поколениями, есть человек, у которого калмык, это тот, у кого дети и внуки калмыки. Вот и вот таким меня, образом. Да, у меня дочки, они, вот, по крайней мере, до сих пор они уверены, что они в, в, выйдут замуж за калмыка. Mm. я, как бы, был бы рад, это первосид, yeah. если да. так а, и, Я да. хочу сказать. Но, если... ага. Да, как где их только найти, вот калмыков, значит, это тоже вопрос. но если я думаю, если будет создаваться такая атмосфера, я хочу сказать, что то, что мы, калмыки, это вот. Мы познакомились, или вы знакомы с Баир-Учиновой, да, да, да, что да. она часто говорит о том, что, что это каждодневный выбор. Я хочу сказать, это, наверное, ежеминутный выбор сегодня. Так что я хочу подчеркнуть, что мы находимся вот, абсолютно в инокультурной среде, и на цивилизационной, и мы постоянно находимся, вот, мы, ну, мы должны быть сильнее, сильнее вот этого окружения, которое нас инокультурного. У нас должен быть какой-то внутренний иммунитет. И если мы это не осознаем, вот важность, на мой взгляд, вот этих факторов, хотя, э, посмотрел эту передачу, мои друзья сказали, слушай, я, исходя из твоих пяти факторов, я не калмык. Я же, я же не говорю о, том, что, я говорю о том, что это нужно развивать, на мой взгляд, не то, что сопоставлять. Ну, раз я не знаю калмык, значит, я не калмык. Нет. Я думаю, если ты не знаешь калмыцкий язык, ты должен приложить усилия к тому, чтобы э, как-то по крайней мере, ну свой словарный запас увеличить, Но или это, как? Это тоже тема большая, потому что мы можем сколько угодно говорить про новое поколение, которое не знает языка и так далее. Вообще тема не новая. Я недавно посмотрел, знаете, вот эти таблички ассирийские, да, там, угу. древних там не Так там также пишут поколение, говорит, что вот новое поколение такие плохие, ленивые и так далее. То есть эта тема такая, что мы ругаем, она тысячелетиями. Что каждое поколение говорит о том, что молодое поколение никакое. Но, тем не менее, это молодое поколение сделало вот эти телефоны, там, ну, всю цивилизацию. То есть, на самом деле, мы просто должны, вот мы более взрослое поколение, более те, которые mm -hmm. еще помнят, как бы связующее звездо между старым и новым, потому что мы помним старое, и мы при этом пользуемся айфонами и телефонами, мы это и цифровыми технологиями. Mm -hmm. вот наша ответственность создать условия для нового поколения Именно в той форме, в которой новое поколение лучше всего воспринимает, вот э, такие э, э, те условия создать, да, например, книги, там, видео и так далее, чтобы, чтобы они имели возможность изучить, например, язык. Вот я уже несколько лет вот здесь бегаю. Я, да, я... Несколько лет бегаю. Я вчера потратил кучу времени, пошел по всем магазинам книжным. Довольно много магазинов книжных. Угу. Ни одного разговорника. Ни одного разговорника нет. Обычный разговорник, вот как я как говорил. Я встал утром и говорю детям, доброе утро. Да. Нет, я нашел разговорник, вы приехали в отель, там, вы заказываете... Не нужны эти нам разговорники. Да. Нам нужен разговорник обычный, чтобы вот 40 тысяч калмы, которые в Москве живут, по статистике или больше, они могли своим детям просто вот так, доброе утро. Как там? Сянхлут. Да. Раз, дети ответили, да, там. Да. Чай калмыцкий приготовили, напоили, помыли, почистить зубы. Соберитесь. Вот обычные простые такие вещи. Я говорю, что ну, давайте сделаем такое. Ну, сейчас... как раз вот мы может быть нас как раз у... услышать ученые а необходимо. Ученые, ученые это другой мир. Да. Ученые должны писать статьи там, обосновывать. Да. А это просто обычный разговорный язык. Вот я сейчас свою невестку, вот, ну, жену моего брата да, угу. уговариваю. Давай просто, Наня, Киченеровская, говорю, давай просто Напишем. Я на свои деньги сдам, говорю. Вот этот разговор для простого калмыка. Угу. А ученые, они пусть разговаривают о каких-то там ну, других вещах. Угу. Я хотел еще, ты как вчера рассказал историю тоже такую. Мне кажется, поучительную в отношении своей мамы о том, что она на самом деле не знала калмыцкий язык. Конечно, она не знала. Сибирь подкосила. Она ее сслали в Сибирь маленькой девочкой. Угу. Сколько она... ей было тогда? Ну сколько, 4-5-6 лет, ну какие-то, ну сейчас 37-й, ну 6-7 лет было. Угу. И она там в Красноярском э, крае с бабушкой, а потом в Новосибирске, вот она ходила в школу, это же русская школа. Тогда калмыцкая все вот как бы, ну не то что под страхом, ну по ним по помните все эти времена. Люди, то есть, когда она... люди, людям, люди хотели русифицироваться наоборот, чтобы да. ну, как бы быть своими в среде. И она не знала Калмыцкие. Она приехала сюда после ссылки, поступила в институт и учила Калмыцкий. Просто учила. Как иностранный. Учила и стала редактором книжного, калмыцкого книжного издательства. Хороший. Со всеми писателями. У нас целая полка книг этих писателей, да, там с автографами. Она с ними работала. Вот это пример, да, как она. И я прям я очень завидую, я все время спрашиваю, какие-то слова услышу. Вот стоит мне неделю здесь пожить, у меня в голове вылезают слова. Я прям слышу. Просто вылезают. Ну, моя глубокая уверенность, что этот язык, он на генном уровне там существует, он там закодирован, он проснется все равно, если прилагать усилия. Вот. А потом, да, я я да. хочу сказать, тебя можно поздравить с присвоением звания доктора Красноярского университета. Да? Да. Или как? Расскажи, пожалуйста, об этом. Ну, эта история началась несколько лет назад, ну, лет шесть еще в компании не было. Вот Меня давно приглашали выступать на конференциях в Сибири, вот. но у меня как-то... Ну, Времени не было, и как-то мне казалось, что мне там делать. А потом вдруг я понял, что калмыки были сосланы в Сибирь, в разные города. И я понял, что я должен посетить, ну, когда я стал себя ощущать ближе, я понял, что я должен посетить те места, куда ссылали моих родственников, где они жили. Это Новосибирск, Красноярск, Барнаул, Томск, Омск, там кто еще. Ну, там 6-7 городов, но говорят, еще там много было таких. И первый город, я поехал в Новосибирск наступать. Для меня это было, вот, я всем говорил, что я приехал сюда, потому что, в частности, сюда сылали Калмыках. Я хочу ведь, вот, посмотреть эти места, вот этот памятники посмотреть, да, там. Угу. Вот, отдать уважение, как бы вспомнить о тех местах. Главное, ну, почувствовать, потому что я же не был сын, я родился на свободе, один из первых поколений. Но хотел побывать, просто прикоснуться. Я стал выступать э, вот в этих местах. В Барнауле мы даже серьезнее сделали, мы, у нас там ну, ну, сделали филиал компании в Барнауле. А в Красноярске я стал ездить, э, ну, потому что мою маму с бабушкой сослали вот. Э, в То Красноярск. есть это у тебя твердое решение было именно туда. В частности. Да. В частности туда. Да. Одна из причин, да. которые. Я там, мы там организовывали конференции, я там выступал, да, ну, жизнь тяжелая, занята, но я находил всегда время туда поехать и только из-за этого фактически. Ну по делам, конечно, но первоначальная мысль была именно это. И я, конечно, мне очень приятно и было сказать маме, сказать маме, что вот мой вклад оценили в университете, там, да? и я стал почетный доктор, и я фактически сделал это ради мамы что она то есть представляешь что такое да там, то есть сын, э, ж, сын человека да, который был сослан который, там, который называли людоедом там да, как да, она рассказывала врагами она, там, народа. вшивая народа шивая голова была и так далее а я вот, стал там для меня вот это было знаменательное uh -huh. вот, и я конечно буду в Красноярске ездить буду продолжать сказать, с этим городом дружить и, вот. и... Я хотел бы вот вспомнить нашу первую передачу опять, и э, мы, я обратился к зрителям, о том, чтобы задавали вопросы, чтобы возникла обратная связь. И в основном были либо э, хвалебные там, ну, отзывы, либо критические, вопросов не было, но в одном из э, отзывов, комментариев э, было написано так, ну что вы там рассуждаете о высоких материях? Там... Там, о культуре, о духовности, когда людям просто элементарно сегодня нечего есть, они вынуждены там, ходить на 2-3 работы, работать на двух-трех работах, и, то есть вот таким образом каких-то вы там, рассуждаете, о каких-то высоких материях, вы там, экономику сначала развеете, а потом уже все остальное. Вот что бы ты ответил этому человеку. Ну, если только думать всегда только о куске хлеба, uh -huh. ты останешься на этом же уровне. То есть, ты будешь всю жизнь думать о куске хлеба. То есть, вообще говоря, нужно думать далеко. Кусок хлеба – это вот нынешняя текущая ситуация. Но если ты не видишь свет в конце туннеля, грубо говоря, куда ты идешь, uh -huh. ты туда и не попадешь. То есть, вот э, я для себя это вот понял, потому что я тоже не всегда вот, э, был генеральным директором компании и так далее. Да? Там uh -huh. Я тоже жил в Проголодь, у меня... Э, более того, у меня голова кружилась от голода. Я приходил домой, у меня кружилась голова от голода. Mm -hmm. У меня были маленькие дети, и я доедал за ними творожки и детского питания. Вот я помню, мне это помогало. Сейчас, я думаю, надеюсь, ни у кого голова от голода не кружится, да, так сказать. То есть, совсем другие времена, на другом уровне. То есть можно просто, имеешь возможность в нынешнее время все-таки посвятить себя чему-то более далекому, еще просто кусок хлеба. Ну, был такой период, когда у тебя были проблемы сильные со здоровьем. Конечно, да. У меня были. Я, у меня была язва, язва, желудка, она возникла исключительно вот из-за этого. Потому что я действительно. Сложное финансовое положение. Да, как сложишь финансовое положение. Ученые в России, да, это было. И сейчас до сих пор это не деньги. Это просто как некое пособие, чтобы купить проездной, заплатить коммунальные услуги и так далее. Нет. То есть. Самое вот, я понял, что у меня есть тоже друзья, которые, которые всегда найдут э, экскьюзы. Я не знаю, как по-русски сказать, оправдание, да. Оправдание тому, что он ничего не делает. Вот я сижу дома, а потому что здесь вот, и ничего не делаю, потому что здесь что не делаю, а все равно будет плохо. Но если ты ничего не сделаешь, ты не увидишь, что... Ну, это называется психология жертвы. Да, вот да, где да. эта школа, где да, эти да, университеты. Я считаю, что для калмыков это неправильно. Да. Мы же были завоевателями, мы да. же не сидели ровно. Это не присуще. Да. да. Поэтому, если мы будем э, что-то, каждый хоть чуть-чуть сделает, ну, грубо говоря, прежде чем выкинуть бутылку пива на, на, на дорогу, да, ты уже, когда покупаешь это пиво, уже думаешь, зачем я это пиво покупаю. То есть. Если купил, выпил, хорошо, неси его до, до мусорной. Нет мусорной корзины. Ну, донеси до дома. Напиши в администрацию, почему нет мусорных корзин в городе. Люди кидают где хотят. То есть всегда можно, когда вот есть такая спорная ситуация, яйцо, курицу, да, там, в общем, всегда можно найти какую-то сторону, что сначала ты мне сделай так, и тогда я буду так неправильно. Нужно иметь свою точку зрения. Нужно самому просто пробовать. Ну, я понимаю, что просто надо взять ответственность взять на себя. Взять ответственность, да, вот с этим. Я, да. да, взять ответственность на себя. Потому что многие сейчас сетуют о том, что мы вернемся к этой проблеме, которой мы, э, от того, что мы утрачиваем язык, и говорят сегодня, начинают винить там школу, какие-то государственные институты. надо начинать. Да, надо, надо я, начинать с себя. Могу... пробовать искать, да. Я yeah. хочу сказать, что... Часто бывает так, что человек боится взять на себя ответственность, потому что он считает себя, как бы, не способным, недостойным. Скажет: ну что мне заниматься развитием колнунского языка? Есть люди гораздо умнее меня. Вот есть Геннадий Корнеев, там, есть вот Анатолий, да, там. Вот эти люди, они пусть развивают. А на самом деле, понимаете, оказывается. Он, человек, прекрасно знает калмыцкий язык разговорный. Он может просто помочь этому делу, например, вот такой разговорник составить. Для этого вообще не надо быть Геннадием Корнеевым. Да? Для этого надо быть просто человеком, который знает калмыцкий в своей ежедневной жизни будничной. Систематизировать, структурировать, систематизировать. А уже эти, вот эти ученые люди, они помогут это все издать, как-то оформить и так далее. Угу. То есть, вот наши айтишники, которых там ну, довольно много в Калмыке, я читаю их чат, я не принимаю активного участия, просто читаю чат. Для того, чтобы, потому что это как температура общества. Я вижу, о, о чем они обсуждают. Они обсуждают что угодно, но только не вот проблемы э, вот, сохранения языка и так далее. Вот э, я считаю, что у нас в обществе э, у нас пока ну, тяжелое положение, потому что, например, э, общественной силой, которая имела бы уважение. Безоговорочное уважение, еще не возникло. То есть, скажем, хурул уже стал силой. Но еще наши ламы, наши ламы не могут прийти, например, да, в магазин и сказать, не продавай вот это! Не надо прийти вот эти, вот эти пункты быстрого кредит, ну, финансирования кредитного, которые грабят народ, и сказать: ты калмык, займись другим, да, не надо. Ты же понимаешь, что ты. Мы все понимаем, что вот эти пункты, они грабят людей. Особенно стариков, которые не понимают ничего, которые хотят перехватить, как бы, а потом в долговую яму сажаются. Вот если, когда мы дозреем до этого, когда лама будет, придет на заседание хурола хурала да, и скажет: то, что вы обсуждаете, оно не идет, оно никак не согласуется с нашим мировоззрением. И люди не скажут: да иди ты со своим мировоззрением, нам нужно тут, э, не знаю, кредит выбить, очередной, чтобы что-то сделать, ледовый дворец или что там еще. А он придет и скажет, ребята, у нас есть более важные дела. Вот когда это будет, тогда можно будет... Э, как бы, ну То есть мы ради этого должны работать. Чтобы появилось вот это безоговорочное, безоговорочное уважение. Чтобы человек не думал. Знаете, есть такое понятие, когда человек не должен думать. Вот я расскажу пример из своей жизни. Я вот рассказал своим детям. Они очень любят, чтобы я повторял это. Поучительная история. Они любят. Когда в 16 лет я поступил в университет и стал учиться, я был нищий. Мне мама дала 40 рублей, чтобы я, купила, чтобы я купил себе на зиму одежду. А я их истратил на то, чтобы купить пластинку группой Genesis. 40 рублей. это были виниловые пласты. Да, да. Я был без денег. И вдруг я в нашем парке университетском нахожу кошелек с большим количеством денег. Кошелек с большим количеством денег. Я его взял, и я весь день болел. Потому что я понимал, что этот кошелек на река. Сотрудник нашего института потерял, да, потому что они друг чужие не ходят. То есть, у тебя выбор возник? Тогда... У меня выбор был. У меня живот болел. Я ходил с ним и думал, это же такие деньги. Я же столько пластинок могу купить. Или еще что-то. У меня все. И я всякие экскьюзы придумывал себе. Да, там, может быть, это чужой человек случайно зашел. Да все равно не найдут. Вот я кому-то отдам, а они все равно... И я в какой-то момент понял, что если я буду дальше рассуждать... Я с ума сойду, я умру. Я пришел в институт и на вахту, положил в кошелек с деньгами и сказал: Я их нашел около телескопа. Все. У меня внутри благость такая, все прошло, я пошел счастливый. Я понял, для меня она всю жизнь осталась. То есть есть вещи, которые нельзя обсуждать. Потому что всегда найдешь оправдание. Всегда, человек mm -hmm. так собственно, да? всегда найдешь оправдание. Ну, в данной ситуации ты и был сильнее денег, власти денег. Я просто отказался. Знаешь, <свят> да. что дальше было? Да. Человек, человек который вот. Это было его зарплата, его премия, там и так далее, да. Угу. Он меня потом нашел, радостный, говорит, знаешь, говорит, меня жена бы жена вообще убила. Мы ну, там с друзьями как бы отпраздновали, да, ну и потерялся. Он мне дал 10 рублей, что тоже было для меня большие деньги. Угу. И мы расстались с большими друзьями. До сих пор я с ним здороваюсь, понимаете? Мы вместе работаем теперь. Он же был сотрудником, а я был студентом. Мы теперь вместе работаем, как мы видимся. И я когда вижу, он, он улыбается, я улыбаюсь. Я понимаю, что мы вспомним эту историю. Угу. И я понял, вот это был очень урок. Есть вещи, которые, на которые нельзя размышлять. И они закладываются родителями, обществом. И я очень рад, что мой папа, моя мама заложили это в меня. Когда я откинул все рассуждения, да, я выбрал правильный путь. Да, на какой-то момент я лишился денег, но морально я выиграл. И это дало мне... ну, как бы и В жизни потом было очень много таких соблазнов. Мы же делали перестройку. Все мои друзья делали бизнес. Мы же все в Московском университете, это все люди, которые попали ну, в хорошие места, в вершины. Я знаю всех. Меня приглашали заниматься бизнесом. Таким, всяким. Иди, Олег, давай. Умные люди везде нужны. Друзья нужны. Надежные люди нужны. Вы же знаете, да? Самое трудное – найти надежного человека. Сегодня это очень... Это на работу. Вот молодые люди. Если вы попали кому-то на работу, да, работайте. Просто проявите себя надежным человеком, на которого можно положиться. Вы получите что? Получите карьеру. Потому что такого человека найти очень тяжело. Которому можно поручиться. Поручить что угодно. Положиться на него и все. Вот я был надежным человеком, свой парень, да, но <смех> я понимал, что есть вещи, которые я не должен касаться, вот бизнеса. Помните, 90-е годы, какой это был бизнес, да, там, ну, связанный, скажем так, не совсем, то есть, не буддистский точно <смех> выбор. Я сказал, что я занимаюсь наукой, ребята, я занимаюсь наукой, да, я пытаюсь семью прокормить и так далее, я с вами дружу, но работать с вами, там, извините, я не хочу. И жизнь показала, что я выжил, и сейчас я, как бы, может быть, поздно дошел до, ну, до бизнеса. Я думаю, что вот, не знаю, вот из разговоров с и вчерашнего сегодняшнего я понял, что человек, который предан своему делу до конца да. и профессионал, он в любом случае достигает результата. И я понимаю, что это соотносится словами Его Светлейшего далам если человек думает о благе многих. То его собственное счастье его благо приходит как побочный результат да конечно я скажу что вот, ну, вот я как типичный калмык да, мне деньги не нужны скажем так я зарабатываю деньги да но эти деньги они не, не нужны я их не унесу никуда ничего не... я мне будет гораздо я ищу куда их лучше применить вот. Чтобы мои родственники жили хорошо моя мама жила да там мои дети потом росли хорошо вот деньги у калмыка вот они нужны только для этого по хурулу помочь там. Или помочь вот говорю, выпустить книжку какую-нибудь. А самому мне, мне, я человек, я сплю на полу вообще. То есть дома у себя, в хорошей квартире. Я сплю на полу. вот Не могу спать на диване. Ну никак. ей вот, во мне какая-то кровь такая. то есть, Лег на пол. Даже не укрываясь, заснул и все. И хотел еще... Дети спят тоже на полу. да Почему именно горы? Горы, потому что... Это твое увлечение, не-не-не. Я... Горы, ну, город как степь. Вот, просто в степи... Чем отличается степь, скажем, от Москвы или даже листы, например? Те, что вышел и далеко смотришь. Далеко. Глазу нужно далеко смотреть. Когда ты далеко смотришь, у тебя в голове свобода. Свобода. Ты не... Ну, сидеть в степи, да? смотреть в степи, да, там, сидеть там, гулять. И думать о каких-то мелочах стыдно. Когда ты попадаешь, ну почему люди идут в тополю? Потому что там такие балки, такой простор, да? И волей-неволей… Перспектива появляется. Перспектива. Ты уже не думаешь о том, что вот тебе надо там, у тебя потек смеситель, да, там, ну, что-то такое. Тебе надо Глупо. Поэтому степь, она дает человеку простор и свободу. Горы, то же самое. Залез наверх и смотришь сверху. Особенно, когда ты выше облако, когда облака ниже тебя… Какой, ты, как, какой самый высокий пик ты покорил? На какой высоте? Ну, я не... Понимаете, у меня была, конечно, идея залезть на Эверест и так далее. Mm -hmm. да, там, но, во-первых, это дорого. Там, ну, просто зачем кучу денег, там, 50 тысяч долларов тратить на это, во-первых. Mm -hmm. Во-вторых, во ну, я занялся этим поздно. И рисковать вот своим здоровьем, у меня маленькие дети, это тоже фактор. Mm -hmm. вот. Но я выше 60 тысяч, конечно, я заходил. Я... Я прошел все Гималайи, то есть, э, вот, прошлой зимой я завершил э, большой гималайский трек, то есть, я прошел от Канченджанги до дальнего запада Непала, до точки, которая является, там три, три страны смыкаются, Индия, Непал и Тибет, ну, Китай. Mm -hmm. Я был первый из России, вообще единственный из России, кто вообще там был, и третий в мире, вот на этой точке был. И, между прочим, я, кстати, был там с флагом Калмыкии. Замечательно. Я специально попросил, говорю, привезите мне флаг калмыки, потому что я езжу во многих местах. Я буду вот показывать Лотос наш желтый, да, там. и я прямо вот э, так, такая, ну наша как бы э, из камней пирамидка, да, на этом месте. И вот там прямо начинался Тибет. Вот здесь Тибет, вот здесь Непал, вот здесь Китай, э, Индия. И калмыцкий флаг. И я взял вот прямо вот эту пирамидку и сфотографировался вот прям с этой. Сзади меня, была, сзади меня был Тибет. Вот то есть у меня была мечта. У меня, у меня была мечта побывать в Тибете, посмотреть на Тибет. Я ни разу за много лет еще туда не побывал, там не побывал. Знаешь почему? Почему? Потому что, во-первых, я не хотел бы быть в Тибете как э, скованный вот этими китайскими э, Рам, хотел, рамками, рамками да. Да. туда да. ходи, сюда не ходи. Да, да. Я хотел быть э, свободным в Хибете, раз. Второе, у меня почему-то внутри было, ну, то есть у меня было видение. В одном из сне мне Далай-Лама сказал, что, э, я спросил его, у меня почему-то возникла такая, у меня появилась возможность задать вопрос Далай-Ламе э, во сне. И, я помню, там много людей передо мной идет. Наверное, это возникло из-за того, как мне мама рассказывала, когда он приезжал сюда, и мама тоже, там, очередь была такая. И у меня тоже сассоциировалось внутри, что я тоже стою в этой очереди. Mm -hmm. И я имею возможность задать вопрос. И он у меня был. Но когда я дошел, я понял, что этот вопрос, ну, как бы, мелкий. Ну, нельзя задавать такой вопрос человеку. И я просто спросил, спросил его, могу я туда прийти? Он сказал, он тебя ждет. И это было про Тибет. И вот после этого я понял, что отношение к Тибету у меня более сложное, чем, ну, чем просто приехать туристом. То есть, мне нужно как-то созреть для этого. У меня хороший друг, мой лучший друг в Непале, это тибетец. Uh -huh. Пема Прем Лама. Это мой лучший друг. Я с ним знаю, он больше 11 лет. Мы с ним обошли весь Непал. Он там миллион раз был в Тибете. Он тибетец. Он мне давал первые лекции по буддизму. Вот где-нибудь в горах мы садились, пили чай, и он мне рассказывал про буддизм, про салхапу, Все это он рассказывал. И он первым вот такие обычаи мне, например, там... Э мне показывал какие-то... Значит, меня, меня что поразило в тибетцах? Тем, что я человек с высшим образованием, да, там... Ну, можно сказать, мега образование, топ, да? там, Московский университет и так далее. Читал всякие книги философские и так далее. Я разговариваю с обычным и образованным тибетцем, вот, или там в деревне И я чувствую, что он мудрее меня. Он говорит такие вещи, которые я потом интерпретирую очень долго. А для него это просто врожденное. Его никто не учел, он просто в обществе, в культуре. Вот это не хватает нашему народу. Вот я хочу сказать, как раз вот, и поэтому вот эта ситуация возникает, что в связи с утратой языка, я уже это говорил о том, что то, что мы не знаем язык, это очень большая проблема, потому что есть огромная база данных, как раз для тебя понятие близкое, есть огромная база данных, вот опыт жизненный прошлых поколений калмыков, он... Он-то сохранен вот на языке калмыцком, и мы не имеем возможности законектиться с, с этой базой данных, не зная язык. А как только мы узнаём, э, узнаем язык вновь для себя, родной для нас язык, то мы будем иметь возможность подключиться и скачать эту базу данных. Но... Вот эта мудрость вековая, она в языке как раз существует. Вот, вот я ощущаю вот эту проблему, что я не знаю калмыцкий язык, да, но когда я слушаю калмыцкую речь, я понимаю, что я... Вот я бы тоже хотел бы так говорить. Вот, например, мы же все знаем, какой красивый французский язык. Вот они говорят, и я готов слушать их. То же самое калмыцкий язык, когда Гена Корнеева говорит хороший язык, хороший голос. Я думаю, почему я так не могу сказать? Я начинаю подозревать, что я вообще чего-то не знаю. Мог бы большего там, потому что язык, конечно, он много влияет. И мне обидным, я считаю, я чувствую себя бедным. Мне... Не хочется, чтобы вот молодые люди да, дожили бы до моих лет и тоже значит, чувствовали себя бедным. У вас есть возможность сейчас, лучше сейчас. это. Не в 50 по, лет. Не а... в 61, когда осознаю, да. лучше сам. Я это просто сам чувствую. Конечно, я хотел бы говорить на ну Я там пытаюсь, но мне нравится его звучание. Мне нравится, я понимаю, почему он такой отрывистый. Почему он такой, потому что мы на лошадях под ветром можем только так говорить. Вот когда ты это говоришь, ты как бы выпрямляешься, потому что это голос победителя, да? да. Язык победителя. Ну, я хочу сказать, повторить слова нашего ученого тоже. Кстати, я хочу сказать, что он буквально недавно, вот в конце прошлого года, я, я считаю, что это тоже очень знаменательное событие для нас, калмыкал, Китинов Батручаевич, он защитил звание доктора исторических наук в Российской академии наук. И это на самом деле событие э, вот, в научной жизни Калмыкии. И вот э, буквально его убеждение, я с ним абсолютно согласен, что он говорит что о том, что санскрит это язык э, Бут, э, э, Санскрит. Тибетский это язык бодхисад. А что касается монгольского, калмыцкого языка, это язык э, хармопал, защитников тхармы. Те, которые... Иногда бывают очень гневными <laughs> и так далее. Вопрос да. гнева для кому-то очень важен. Есть, если, если нас научат э, свой гнев превращать в позитив, то мы, конечно, можем город. Я хочу сказать, в буддизме есть эти все инструменты. Я специально просто... книжку купил, книжку, значит, с гневом», да, так сказать. Потому что я на своей жизни испытал, что гнев очень разрушительная вещь. и лучше. Её... Она, конечно, помогает выжить в каких-то ситуациях очень экстремальных. Но ну, вот в мирной жизни лучше бы его э, ну, трансформировать. трансформировать. И в этом смысле, я думаю, что вот как раз наш хурул, наша, наша вера, да, она должна по очень помочь калмыкам. Потому что все-таки мы живем в другое время. Ну, я и... хочу сказать, что это огромная ведется работа. Где да. э... этой работы мы уже не Где это наша электростанция, незадействованная, источник энергии незадействованной. Закон о энергии. Да, мы можем, мы можем, да, действительно, да. Да, конечно, когда там тяжело в горах или еще где-нибудь да он мне помогает конечно он мне помогает там упорством там силой дает вот. но в жизни конечно лучше быть помягче и быть более мудрее мы, мы говорили о фото о фотографиях и я сейчас вспомнил о том что будучи у тебя в офисе увидел такую тоже, на мой взгляд, интересную фотографию, которую лично у меня, я тут <laughs> и буду говорить в лицо что это... Я тогда в этот момент испытал чувство гордости, когда там, по-моему, в актовом зале это МГУ сидят ректор МГУ. Слева сидишь ты, а справа сидит Стив Возняк. Да, да. И я был, конечно, поражен, как это так, у наш земляк находится рядом с, с основателем сегодня Apple, но Стив Джобса уже нету, я понимаю, что да. остался только возняк. Да, да. Как это, как эта фотография? Расскажи, пожалуйста, историю это. Ну, нам, когда мы только начинали нашу компанию, мы хотели э, сделать э, мероприятие, которое бы, во-первых, ну, нас распиарило раз, а второе, чтобы мне давно хотелось... Э, Сказать молодежи, что не надо сидеть ровно. Угу. Ну, то, что наши студенты, вот он ходит, учится. Я, говорит, поучусь, потом выйду в жизнь и там начну что-то делать. Я говорю, ну, жизнь-то она так быстро идет сейчас, особенно айтишному студенту, да, ну, нельзя так жить. Но одно дело, когда ты говоришь, другое дело, когда большой человек скажет. Это, кстати, очень важно, кто говорит. Одну и ту же фразу может сказать другой. И поэтому мы говорим, вот есть кумиры, которым люди верят. И важность этих людей, она состоит в том, что он берет на себя ответственность сказать, и ему верят. Uh -huh. И у нас была возможность, я был участвовал в конференции там, в Сан-Франциско, была возможность э, пригласить Стива Возника. Uh -huh. вот. Выяснилось, что он вполне себе открытый человек. Мы договорились. Вот. Он думал, что он приедет, э, как в Америке выступает в университет. И все будет хорошо, легко и просто. Да, там, он uh -huh. поговорит. Но у нас-то все не так. У нас университет. Он когда приехал в Мосорский университет, он говорит. Я что, говорит, здесь буду Вот. Потом, когда он зашел, а у нас актовый зал МГУ, 2500 человек, бархат, красные флаги, Ленин, вообще так далее, он говорит, так, надо посидеть. Потому что, говорит, не ожидал таких. Ректор МГУ, там все так далее, телеканалы, все, куча, пресс вол там, все такое, да, там. мне было. Конечно, очень приятно с ним познакомиться, пообщаться, сделать селфи там, ну и так далее, mm -hmm. вот, задавать ему вопросы. Ну, Но ты есть... говорил, что ты буквально был его скорсородом <свят> в Москве. <свят> вот. Ну, просто действительно, он рассказал как раз о будущих профессиях, о судьбе людей, о том, что надо действительно пробовать, и так далее. Вот, еще раз повторю: и он говорил: я всегда говорю молодежи, что. У молодежи есть очень большая такая привилегия перед нами не то что они там молодые там здоровые и так далее да там. у них есть привилегии делать ошибки вот не надо сеть ровно надо просто попробовать сделать ошибку. никто его не осудит если он сфейлится да никто ему не скажет что ты там такой если я например сфильюсь у меня 100 человек на сказать 100 семей да там это вот это ответственность. большая ответственность за детей за всех там да. а ты маленький человек еще у тебя куча планов, идей. Не пробуй? Пробуй. Никто. Тем более, что сейчас действительно есть возможности для молодых предпринимателей. Иди в Сколково, да, там. иди в Бортника. Просто-напросто нужно заполнить какие-то анкеты. Уметь сказать, что ты хочешь сделать. Зачем тебе нужны деньги? Некоторые говорят, я не могу, мне лень писать эти бумажки. Ну, так миру... Устроен, что никто тебе не даст денег, если ты, извините, потрудиться не хочешь объяснить людям, зачем. Есть такие люди. Вот поэтому э, молодежи нужно, я говорю, что возьмите, одному человеку тяжело, ну, возьмите, друзья, там, один может хорошо писать бумажки, другой как раз носитель идеи, да, и так далее. Ну соединяйте, нужно соединить людей. Делайте, и наоборот, я знаю, эти фонды, они только ищут, куда бы вложить деньги, в какие интересные проекты вложить деньги. Ну, я надеюсь, что наш с тобой разговор сегодняшний, он вдохновит молодежь на то, чтобы <laughs> совершать ошибки. Молодежь вообще, я, говорю, да, я хочу сказать, что у меня вот есть идея здесь сделать э, один из филиалов нашей компании. Поддержку баз данных. Угу. Вот инженер поддержки, инженер поддержки начинающий, это, он будет получать деньги такие, что это в несколько раз больше, чем вот здесь хорошо люди зарабатывают. Инженер поддержки. Я давно с этой идеей ношусь, вот, но сейчас мы подошли к уровню, когда у нас уже все, все формализовано. У нас имеются курсы, у нас они бесплатные, у нас имеется сертификация, то есть у нас имеются учебники. Учись, сдавай на сертификацию, давайте делать компанию здесь. Не компанию, просто я возьму филиал сделать. Да? Будет человек жить в родном городе получать зарплату выше средней, в 2-3 раза выше средней, чем здесь, да, и заниматься, а, а, работать с крупнейшими системами, федеральной системой России, поддержку осуществлять. При этом имеется возможность расти, то есть ты не просто сидишь вот так на одном месте, нет, ты растешь, становишься старшим, тим лидом, там еще что-то такое. И для этого особых таких, для этого нужно всего лишь на все инвестировать свое время. Это твое время, твое, твое время. Никто не при, за тебя не инвестирует в ничто. Тебя самого не сможет. Ты только сам можешь сказать, что я хочу. Сел, за месяц изучил, они все доступны на YouTube. За месяц изучил эти курсы. Сдал. Вот я давно еще все-таки надеюсь, что мы сможем с КГУ как-то сотрудничать. Да, там, чтобы наши курсы, которые мы разработали для университетов. У нас есть два курса по технологиям баз данных и по языку ИСКУ. Просто преподавать в КГУ. Чтобы э, там воспитывались люди, как раз резерв не только для нашей компании, но и для, вот, на, для э, проектов вот этих федеральных, где вот наша база данных используется. То есть, наша база данных используется в большом количестве проектов. да, И это только начало. То есть, востребованность специалистов, она есть. Пусть КГУ этих специалистов в, в, выпускает. Но будем считать, что это как раз обращение твое прямое. Я обращался к ректору. Обращался к проректору, мы туда ходили, мы говорили, но, к сожалению, вот, ничего не получилось до сих пор. Я не знаю, что еще делать. Но это сейчас вот как раз мы, выступ... вот наша передача, как раз еще раз выступить драйвером, тому, чтобы этот процесс актив... Конечно, актуализировался. Конечно, я... я вообще хочу сказать, что вот, когда я впервые себе сказал, что я калмык, да, калмык, угу. нормально, я себя почувствовал гораздо шире, сильнее, потому что... Ну когда так на тебя смотрят, ты вот не русский какой-то так далее, и ты uh -huh. там говоришь, ну я говорю на хорошем русском языке, да, так сказать, все воспринимают меня как бы такого, как бы русский, ну русскоязычный, рафинированный. Да. Так, а когда ты говоришь жестко, я калмык, я калмык, я из Элисты, да, там, у меня кровь калмыцкая, да, ты себя чувствуешь нормально. И у меня друзья, они знают калмыков по мне. То есть, они судят, они, они судят про калмык, некоторые вообще, говорю, как вот в Непале, они верят, что, когда я попал вот этот, в такие отдаленные места, где люди вообще русских не видели совсем, они думают, что теперь, что все русские, это такие, как я, то есть, меня снимали там, на видео фотографировали, я говорю, нет, я говорю не русский, я из России, да, но я говорю калмык, понимаете. Многие считают, что калмыки это такие высокие, длинные волосами и так далее. Ну, ну, я говорю, хорошо, говорю, да, но мы, я чувствую себя гораздо свободнее. И Не, калмыцкий вот... чай у меня друзья пьют. Не, на самом деле я хочу сказать, что мы как раз находимся вот, вот в такой момент, когда мне кажется, мы формируем сегодня вот э, калмыка, потому что вот, допустим, э, японец. Вот какая ассоциация возникает? Там э, человек. Э, тонко, деликатно, встроенный да, да, да. и так далее. Любая нация вызывает какую-то ассоциацию, и я думаю сегодня вот раньше можно было сказать, что это там скотовод, кочевник Нет, там. И сейчас так. мы должны говорить уже, мы должны говорить о духовном, интеллектуальном, вот духовно-интеллектуальной стороне вот нашего. Да, скотоводство, это наше мясо, да, это тоже наше все, конечно, да. Но технологии так скакнули вперед, что там людей не прокормишь на скотоводство, там не нужно много людей. Почему люди из районов переезжают в город? Потому что и никто с голоду не умирает. Потому что не нужно столько на деревне людей. Да, это, мы это должны... не то, что тенденция, которая да. калмыки. это во всем мире так, во всем что мире... в сельском очень мало да. людей. Забывает. Мы должны дать, у нас калмыки, мы нас мало, и мы должны выбрать ту технологию, которая нам позволит использовать максимально наши, как бы, наши особенности. Я хочу сказать, у нас столько брендов, которыми мы не пользуемся. Начиная вот сегодня, ты упоминал, это калмыцкий чай, калмыцкий это чай. наше мраморное алык махагис это калмыцкое мясо. И очень много сегодня то, что калмыки имеют очень высокий уровень образования, я могу сказать, это тоже бренд. Но... Уровень образования, там, надо идти в искусственный интеллект, надо вот заниматься системными технологиями. Понимаете, у -у -у. создавать такие условия для людей. Причем сначала нужно просто вырастить примеры. Ну я хочу сказать, ну, есть, что здесь... ты, ты являешься примером для твоих Нет, ребят. Нужно взять молодых ребят из них вырастить. Да вот мы этим пытаемся. Чтобы люди поняли, что все, как говорится, возможно. Вот все возможно. Ничего. Я говорю, вот у меня прошедший весь этот тернистый путь всего, да, я четко знаю, что все зависит только от человека. Я хочу сказать, что... что если то, что ты калмык, это твое конкурентное преимущество. Конкурентное преимущество, да. Абсолютно четко. Что да. мы вот эти, этой передачей, да, вот мы говорим, да, чтобы люди видели, что есть люди на самом деле, к которым ты можешь прийти, и они помогут. Помогут. Вот, если ко мне придет калмык, который скажет, что я изучил ваши курсы, я хочу работать в компании, я скажу, приходи, приходи. Ну, вот сейчас что... у него это будет конкурентное преимущество, что да. калмык перед другими. Проблема в том, что я же не могу давать ему преференции, только потому что калмык уложил знания, естественно. То есть мы как раз в нации, которая ценит прямоту и честность. Иначе мы бы не выжили бы. А вот эти подковерные интриги и так далее, они конечно сейчас уже развились. Но это нам не присуще. Нет, не присуще. Когда ты начинаешь подковёрным интригом заниматься, ты теряешь себя. Mm -hmm. Вот я в своей работе, например, мне повезло, что у меня команда. Да, так вот. Я иду туда, где надо вот прям люди, людям сказать правду да, и при, поднять их. Но когда надо идти, вот, как называемый GR, да, там, разговоры, переговоры, я туда стараюсь ходить, потому что я как скажу прямо этому министру. Это может быть не очень хорошо. но у нас есть другие люди для этого, да? Но Ну, просто калмыки, мы не такие. Я буду, зачем я себя буду портить, там, притворяться да, еще и так далее? Uh -huh. Вот здесь я говорю, что давайте делать калмыки вот все, что, что я могу сделать. Я не хожу на демонстрации, не хожу на эти, на баррикады. Не потому, что я, скажем, не поддерживаю, у меня есть свое мнение, да? Но просто я считаю, что у меня нет времени и возможности быть в курсе. Я не хочу быть как бы... Ну, то есть, я хочу принимать осознанное решение. Чтобы, например, поддерживать того или не того, я как человек ученый, да, науки, мне нужно перелопатить кучу информации, собрать и так далее. Но у меня нет такого времени. Поэтому я говорю, я буду лучше делать то, что я, что я лучше всего могу. Вот. Заниматься базами данных. Это тоже очень важно и полезно. Есть люди, которые живут в этом мире. В мире вот интриг, в мире там, власти и так далее. Они разбираются в этих в подковерных играх, да? выборы в выборы, ну пусть они этим занимаются. То есть это, ну как бы, каждый своим занимается. Ну я считаю, что вот сейчас много идет разговора о поисках точек роста Калмыки. Я думаю, что э, ты и твоя компания как раз это одна из точек роста, которая может быть для республики сыграть колоссальную роль. Лично ты, в частности. Э... Ну я буду, может быть, как, как пример, например, да, но я бы сказал бы, что... Скажем, будущее – это, конечно, это информационная безопасность. То есть, что вот можно развивать в Калмыкии? Да? То есть, специалист по информационной безопасности – это будущее. Потому что вся наша цифра, наша жизнь в цифре, и безопасность – это надо делать. То есть, нужно школьникам уже рассказывать, старшеклассникам, что такое данные, как бережно к ним надо относиться и так далее, и так далее. Я сейчас, кстати, себя в компании вот, начал уже разговор о том, что нужно создавать курс для старшеклассников уже про данные. Потому что действительно, э, че, береги честь с Если ты молодым не научился пользоваться своими данными, не раскидываешь фотографии свои там, по сторонам и так далее, тебе это аукнется потом. То есть нужно уже сейчас понимать, что это, что это такое. Они же всех что? кидаются там, ну, молодые, я, молодые я, люди я, там. Они... Я хочу сказать пример твоей работы, и твоей деятельности. Он как раз уже запечатлен, по-моему, благодаря я отчасти... То есть встреча, которая когда состоялась с Боси и создателями учебника калмыцкого да. языка для, по-моему, пятого класса. Как раз ты там вошел <laughs> в этот учебник. Да, я детям показываю. Вот в учебнике там есть... языка. Да, да. Я знаете, вообще... Это очень ну вот важно. эта закладка идет как раз там уже. Это очень важно, да. да. Когда вот, э, приходит время, когда ты увидел врата вечности, ну я для себя назвал, угу. то есть я вот в своем возрасте уже увидел... Ну как бы... Не то, чтобы исход, а вижу просто как бы коридор свой, как я должен развиваться. И ты понимаешь, что от тебя останется только имя. Только имя. И ты хочешь, чтобы твои имя, вот твои дети, да, могли говорить, что вот мой папа, да, он сделал это. Мой папа сделал это. Он был такой вот: только этого. Не то, что заработал миллион рублей там, или еще что-то. В калмыцком языке это звучит как нырянду у, у духа. И вот в этом понятии нет ничего эгоистического эгоистичного я не знаю как это перевести но некоторые там прославится это не совсем прославится а именно не рендугдоху не оставить имя ну, да, это, прославиться это имя. одна только часть как говорится да, всего да. это она ну я не знаю там но вот я могу сказать что я уже что-то сделал да что мои скажем мои дети могут гордиться например, это мне очень хорошо то есть я знаю что там моя моя старшая дочь в школе она когда говорят, там кто твои твой родитель, да? у меня дочка говорит, что а мой папа астроном. Все сразу, Ба, ни у кого нет папа астроном. Папа ходит в горы, Гималайя, там. Или когда мы с детьми гуляем по Москве, и к нам подходят совершенно незнакомые люди. Незнакомые люди. Они подходят, знаете, как, ко мне, и здороваются, говорят спасибо вам. Они ко мне при детях, я, у меня внутри прямо сердце вливается Они благодарят меня за мою деятельность, за базу данных. Они пользуются. Uh -huh. И это неоднократно, дети видят. Uh -huh. Вот в разных городах мы ездим, да, ко мне подходят. Ну, наверное, потому что меня, наверное, лучше ну, я так, запоминается э, лицо, да и так далее. То есть меня узнают. Uh -huh. Я не говорю про Непал, Не все знают. Меня уже, там. Ну, вот. я хотел бы в завершении, наверное, да. нашего разговора, чтобы ты обратился. Э, ну, в первую очередь, конечно, молодые уже вообще <смех> к нашим землякам, э, о том, что есть ли вообще у нас будущее, как калмыка вообще. Потому что некоторые, вот я со многими после нашей передачи э, встречаюсь, и ко мне подходят люди тоже незнакомые, и есть такое мнение о том, что ну вот, давайте смиримся, может быть, и не будем уже, э, мы уже ассимилировали, и вот давайте будем уже э, э, как бы... Ассимилировать будем как бы без этих страданий и воплей. С чем я не согласен, абсолютно <с> что бы ты сказал и пожелал бы нашим зрителям. Ну, это очень такое, значит, как бы знаете, пожелание говорить, это очень ответственно. Да? Я ну, единственное свою могу, мысль так да, сказать. Единственное, могу сказать, что действительно, да, что на своем собственном примере, да, на своей собственной жизни я понял, что быть калмыком очень важно. Очень важно. И лучше это осознать, когда ты молодой и сильный, да, чем ты потом осознаешь. Значит. Но уже сделать ничего не можешь. Мне повезло, что я это осознал, когда еще в силе я могу что-то сделать, помочь и так далее. Да, там могу что-то исправить. Может быть, я еще все-таки изучу калмыцкий язык и буду говорить сочно, хорошо на калмыцком языке. Это было бы вообще прекрасно. Но пока я не могу понять, как в моей жизни это все соединить, вот я хотел бы, что я хотел бы, план для себя, могу, могу сказать, план для себя. Вот это серьезно. Вот если бы план для себя, я бы, был, я бы хотел бы что? Во-первых, чтобы у меня был бы этот разговорник. Во-вторых, я хотел бы, чтобы это у меня было озвучено на YouTube, Что не просто там я читал, а просто, скажем, Гена Корнеев или кто-то человек с хорошим языком это наговорил. Чтобы утром готовя калмыцкий чай, я... вся жизнь как, вся, вся в Ютьюбе и во всех. Вот он у меня там крутится, я варю калмыцкий чай. И мне хороший сочный голос говорил бы, что-то рассказывал. И я бы запоминал, и тоже говорил. Потому что оно уже в подсознание входит, я как бы с ним мог общаться. Да? Вот сказки, вот я говорил. Я уже второй, вторая попытка. Нет калмыцких аудио сказок. Чем мы говорим про калмыцкий язык, если мы наших детей не можем, э, не можем им дать поставить? Пусть это будет калмыцкая сказка. Пусть она будет сначала на русском языке, но она будет калмыцкая. Пусть она будет на двух языках, да, чтобы можно было как-то делать. Но когда я укладываю ребенка спать, это же мило дело поставить ему сказочку или саму прочитать. А этих калмыцких сказок я э, накопал э, в разных там, букинистах, разных там, этих, мешок, там, ордита. У меня вот такая пачка этих книжечек. Там такие сказки, я вообще про них не слышал. Никто даже, ну, я как бы не знаю вообще, как их прочитать, как их озвучить. Вот вы занимаетесь же озвучкой, да, там, вот вы, вас гахт озвучивал, спиваков, да. Нельзя найти диктора Телевиния. Мы это сделаем, мы это обсудили, я думаю, что вот результате нашей встречи, я думаю, родится. Чтобы это было достоянием народа, да, просто мы отдали, и пусть молодежь делает приложение там предустанавливает, не знаю, на смартфоны, что можно кнопку нажать, и у тебя калмыцкий язык прозвучал. Просто хороший калмыцкий язык прозвучал. Вот, когда вы делаете, кстати, передачи, вы много времени тратите иногда калмыцко-русский перевод. Вот, говорится на калмыцком, потом на русском. А можно сделать, говорить на калмыцком, а внизу подсрочник, чтобы был. Там же можешь включить подсрочник. Больше по месяца а при этом ты заодно ну можно подождестить калмыцкий и тут же русский и это как будем может быть как как как один самоучитель такой потому что сейчас действительно часто ты включаешь просто канал вот я подписан на канал включаю канал и слушаю очень хорошо бы сделать в канале под канал не знаю как будет. вот культура там вот политика чтобы вот я включил и идет вот там как гена выступал по Этим, этимологию колумб... происхождения калмыцких имен. Передача она изодно идешь, и ты вот что-то делаешь, она идет. О, о! услышал имя, так, о, как интересно, то елки-палки. То есть современная жизнь, особенно занятого человека, она, она состоит в том, что у тебя нет длинного кванта времени. Ну, знаете, то есть я не могу выделить три часа и заниматься только этим. Современная жизнь так устроена, что мы, э как вот, э мы бегаем между вкладками в браузере. Да. вот и вот нужно соответственно людям помогать это то есть подкасты вот вы вас надо превратить в подкасты чтобы вы были чтобы можно было в любом поисковом поисковике в подкасте написать калмыцкий язык и сразу вываливается ты едешь на машине включил и ты слушаешь потому что времени нет Заниматься, вот сейчас я зайду, найду, введу поиск, найду, запущу, это долго. Жизнь так сейчас сжата, что если ты упускаешь, знаешь, вот вы заходите в магазин, да, если он там долго грузится, ты говоришь, ну пошел в другой магазин. Счет идет на секунды. И надо делать так, чтобы вот все эти образовательные ресурсы, все эти э, материалы, да, они были доступны именно в таком формате, быстро то же самое я говорил уже про помощь вот у тебя есть деньги да ты хочешь помочь сейчас я не знаю куда мне одевать, кому обращаться и не потому что я кому-то не доверяю просто я должен иногда надо дать деньги да в то место в котором ты понимаешь на что они пошли ты можешь объяснить налоговой что эти деньги пошли туда-то и так далее а просто так ну, как бы вот частные пожертвования много не соберешь если я говорил, сделать вот на вашем сайте, сделать большую зеленую кнопку. Сбербанковскую, например. Ты, проходя мимо, идешь, кнопку нажал, 1000 рублей. Рядом другая кнопка, тысяч рублей. Красная. Все. Я уверен, что много людей будет просто это делать. Сейчас, если я начну сейчас вводить реквизиты, что то там делать. Ну, нет народа, времени этого. Нет. То есть, как-то как-то приблизить э, деятельность вот эту все деятельность к, к тем людям для которых мы это делаем не для себя мы же делаем да не для себя для себя вот гена он, ну, вот такие люди как гена как вы вы занимаетесь серьезно фундаментально и так далее понимаете? вы можете сесть там и часами об этом заниматься обычный человек он бегает надо для него дать ну и вот начиная от детей, да, и кончая вот студентами там и так далее. Для студента я просто готов вот что-то сделать. Для детей я тоже вот, у меня растут маленькие дети. Я говорил, что я готов вот, чтобы эти сказки записались, да? Ну запишем сказки. Я да? дам эти деньги, понимаете? Не, ну просто, чтобы это было удобно. Не просто. И отдать пользование. Дальше, возможно, найдутся люди, которые напишут целое приложение. Холмык, э, холмыцкие сказки. Ну, как. как, сказать сказки? Mm -hmm. Холмык тули. Ту, ту. да, сделать приложение такое. И оно будет у каждого родителя просто быть. А оно сейчас есть? Нет. А почему нет? Потому что самих сказок нет. Ну вот сейчас рождается такой запрос, и я думаю... Ну, он запрос, я просто, будет. я говорю, запрос, да. э, он родился просто из моих практических вещей. Вот свой план на изучение калмыцкого языка вот такой, из таких вещей практических. Когда я смогу со своими детьми сказать доброе утро, пойдемте пить колоннский чай, чистите зубы, собирайтесь в школу там, и так далее. Вот. Тогда будет, вот, я могу приехать и буду уже э, разговаривать здесь на обычные темы. Хорошо, Олег, ну спасибо, что ты откликнулся на нашу просьбу о том, чтобы побеседовать. Ни в коем случае, что когда мы с тобой говорили, что мы тут сели два и тут, тут вещаем, вот вы так делаете, просто я хотел бы сказать зрителям, что это наш разговор, я думаю, он был полезным или интересным для наших слушателей. В конце передачи я хотел бы подарить тебе нашу книгу, я к этой книге давно шел, мы ее издали, я уже не помню, в каком году, она называется «Вселенная в одном атоме», все-таки ты астроном, и я когда увидел ее на английском языке, я себе поставил задачу и издать. Мы взяли авторские права. Очень сложно все это делалось. Там перевод. Несколько людей принимало участие. Научным консультантом выступил э, доктор физико-математических наук. Может быть, ты знаешь, Давид Никитович Санджиев. Mm -hmm. Это вот сын нашего известного скульптора mm -hmm. Никита Молдановича. Вот эта книга. Я хочу сказать, как-то его естественно сказал, что те люди, которые, которым... Ну, как минимум, нравится смотреть на звездное небо а, и кто увлекается астрономией. А я думаю, астрономия вообще имеет очень глубокие корни. И для меня абсолютно это очевидный факт, астрономия. И потому что у нас были астрологи и были факультеты изучения астрономии, так скажем, в калмунских хурулах, Это были отдельные факультеты. И я хочу сказать, я, когда я впервые э, услышал... Абхидхарма, есть такой текст, составленный в Асупанху. Абхидхарма – это учение о космологической модели строения Вселенной, в том числе. Вот. И когда я встретился с человеком, таким как Андрей Чемидович Басханжиев, который это цитировал на наизусть на калмыцком языке, я впервые услышал понятие на калмыцком языке, понятие «атом». Очень красивое название – «Хумкинтосн». И это тогда еще, это, это понятие атома существовало. Как перевести? Хумкин Тосс, мне сложно на русский перевести. <гумкин -тосн> вот это понятие, оно соответствует понятие даже есть там конечные размеры. То есть, если взять волосок зайца, поделить ее на сколько частей, то это будет от размера атома. Нет, и нет. это на колбасском языке ну, частей. Давайте разделим. Я поэтому с большим удовольствием книгу давала, мы называется «Вселенная в одном атоме». Я думаю, она тебе будет интересно и полезна. Спасибо большое. да. был обратиться к зрителям в первой передаче в нашем пилотном проекте. Я говорил о том, что мы подарим две книги тому, кто задаст на наш взгляд интересный вопрос. Там в комментариях больше было откликов, но вопросов не прозвучало. Там был один комментарий от Алексея Наранова. И вот Алексею Наранову мы, хотели, мы хотим вручить книгу Наша Дхарма Александра Ивановича Реджинова. А вот в конце передачи, которую мы сейчас сняли с Олегом Бартуновым, также я хочу сказать, что человеку, который задаст Олегу или мне интересный вопрос, мы подарим вот эту книгу, выпущенную нашим издателем «Вселенная в одноматами автор его «Святейство Даллама» ждем ваших вопросов, ждем ваших откликов. И еще я хотел бы повторить о том, что этот проект сильнее власти он абсолютно ни с кем не конкурирует. Я обращусь к зрителям с таким призывом, что мы должны оказаться сильнее власти обстоятельств, сильнее власти жизненных каких-то ситуаций проявить твердость духа и уверенность в своих силах и быть сильнее вот этих всех вещей. И я хочу повторить, что вот материал, снятые материалы вот этих передач, они абсолютно открыты и принадлежат не только каналу Занумная, но и всем. Если все, кто обратятся к Максиму, я с ним поговорил, он готов предоставить. Чем больше людей узнает и чем больше людей заинтересуется теми вопросами, которые мы поднимаем здесь, на мой взгляд, будет лучше, и э, я думаю, что абсолютно нет там, желания только эксклюзив держать, только на задней. Ждем ваших предложений. Сами это бьет. Все.